Светлана, и э, я снимаю квартиру уже больше трех месяцев. Э, у меня стояли в всех помещениях моей квартиры экономные лампы, э, и они давали очень неприятный оттенок моей кожи и пищи, которую я здесь готовлю. Э, хочу заметить, что после приобретения светодиодных э, лап, ламп от фирмы LED по рекомендации моего друга, э, жизнь в моей квартире для меня изменилась в лучшую сторону моментов яркость э, и температура освещения, потому что я заказала везде себе температуру э, ламп м, теплую, э, то есть э, и они яркие, то есть при малой мощности меня, в принципе, не сильно волнует э, цена, э, которую я плачу за цвет э, а волнует то, что лампы не нужно менять, э, как я посчитала, мне они могут прослужить больше трех лет, то есть вполне возможно, пока я Буду снимать, мне вообще уже не придется думать о лампах. В отличие от экономы. Надо заметить, что мне бонусом, я заказала сразу 10 ламп во все свои помещения, и мне бонусом дали вот этот светильник над рабочей поверхности кухни. В общем, все. всем советую менять свое устаревшее освещение на лампы фирмы LED. Удачи!